был красив, даже после всех трансформаций. На планете Харьков-8 проводились такие противозаконные операции. Людей превращали в киборгов. Есть что живой. Есть кто живой. Всяких полно. Живых мало. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Вот я значит, чем занимаюсь? Я занимаюсь цирком. Почему? Потому что, ну, вот я Клоунаду э, э, показываю, так сказать. Почему? Ну, э, мне больше ничего не дано. Для нас, большевиков, это ленинское определение. Из всех искусств важнейшим является кино и цирк. Вот я э, кино, э, как Никита Михалков, снимать не могу, ну, не дано мне, а э, клоуном могу быть. Вот э, вам э, клоунаду э, каждый раз рассказываю. А э, мои критики говорят, что, слушай, он же клоун. Да-да, я клоун, потому что для нас, большевиков, важнейшим является из всех искусств, важнейшим является кино и цирк. И этой клоунадой я и дохожу до ваших сердец.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 А теперь надо спросить заместителя секретаря Совета безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева, который у нас был даже президентом одно время. Вот он о чем говорит. Все те, кто не за победу русского оружия, те изменники. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию. Потому что это предательство. Я вам скажу, изменим к чему? Либеральному государству. Вот я э, родился в пятьдесят втором году. Я одногодок с президентом Путиным. Я просто вынужден это сказать. Я принимал присягу служить Советскому Союзу. Я присяги не изменял. Я мундир не менял. Поэтому когда мне начали говорить, что ты предатель, ты изменник либеральной Родины. А я отвечаю этим людям, которые меня записали в изменники, я Союзу с СССР не изменял, а либералам не присягал. Поэтому сегодня я одел пурпурную рубашку, как символ того цвета, цвета нашей победы и наш фиолетовый медведь. Вот там, где духовная победа, там и победа побед. Эта квинтэссенция, это вот эта вот, э, гибридность, э, вот это с, скрещивание разного, оно будет выражено в знаках и символах, не в речах, значит, на этих ток-шоу. Знаки крутятся, вертятся, проникают в сердца, выполняют свою работу и рождают в человеках образы. Образы мелькают вспышками, плетут мысли и выходят наружу в виде слов, создавая информационные поля. Итак, а что впереди? Впереди это самая новая Орда, третья Орда которая называется «СССР-2». Советский Союз отпустит ваше, ваше суд. Да. Советский Союз? Мы думали, вы развалились. Мы пошутили. Россия, Советский Союз. Употребить до начала битвы конца. Просрочено. И битва конца будет проходить именно там, на горах Израилевых, Поэтому все то, что делается на Украине – это подготовка места, куда будет второй исход с этой полосы Великого Израиля. И этот исход будет в красивые, плодородные, черноземные земли юга Украины. Эта карта непосредственно самого Небесного Иерусалима, она так и называется. Она более крупная. Здесь больше все видно. Здесь видно города основные, которые будут существовать в небесном Иерусалиме. Мы переберемся жить к вам. Готовьте хлеб-соль! И в этом отношении Большая Евразия – это не абстрактная геополитическая схема а без всякого преувеличения. Действительно цивилизационный проект, устремленный в будущее. Как же эта фраза выглядит? Я ее не повторяю, не, не устаю повторять. Большая Евразия – это не какая-то геополитическая абстракция. Еще раз вам говорю, это не геополитика. Геополитика – нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. В контроль над плоским пространством. Псевдоборьба за псевдополезные, псевдоископаемые. НЕ ГЕОПОЛИТИКА! НЕ ЗЕМЛЯ! Чего так кричать? Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка, наземная. А мир-то у нас трехмерный. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь от ССР 1 ССР 2 сплотит опять! Берлин един и доволен собой. Никак не выскользнуть из этих символов, знаков и символов, которые проявляются на параде Победы 9 мая 22 -го года на Красной площади. Ну, можно, конечно, парад попытаться перенести куда-нибудь. Вот Ельцин Борис Николаевич ну, вот он вышел из политбюро, понимаешь, в чем дело, и, и пытался, на, на 50 лет победы, э, пытался, э, э, как-то э, поменять эту вот советскую традицию парада на Красной площади. И где у нас проходил парад? Он проходил там на Поклонной горе. Ну, понятное дело, э, и до Ельцина дошло. А, э, вот хорошо, э, на поклон горе там танк проехали, там все хорошо, а встать куда? Цари православные знали, куда встать, значит, большевики тоже знали, куда встать. Значит, цари православные, они вставали на царское место в храм божьем. Ельцин-то он, значит, потом только начал свечки, на, на, свечки держать, а так, понимаешь, ну как... Встать, понимаешь, в Успенский собор, на царское место. Ну, э, смешно. Э, некуда встать. Значит, э, а Большей Кукуда. Ну, они, понимаешь, э, сакральность это мавзолени. Зекурат! Это ужасная вещь! Зекурат! Это ужас какой-то! А это энергетическая машина. Это энергетическая машина, кто строил Сталин. Сталин хорошо, а Зекурат плох. А Зекурат это это энергетическая машина. Она собирает энергию. Давай капитализм. Это, это ужасно. Э, значит, Православные дюжи православные ура патриоты. Но большевики вставали туда, на мазоле. Что осталось Борису Николаевичу Ельцину? Встать на царство место в Успенском собор не может. Поскольку член полюбюро забрался на Мавзоле. слово «Ленин» было завешено зелеными такими венками. Ну, чтобы не видно было, что это Ленин. А что ты делал? Продолжал. Борис Николаевич Ельцин, ты делал Ленина, продолжал. И, и я вам скажу, что и Путин продолжает дело Ленина. Почему? Потому что юридически, юридически, юридически Российская Федерация есть продолжение Союза СССР. Союза СССР. А вовсе не какой-то там Москве и, и даже не тюрьмы народов Российской империи. А Российская империя – это... Кто? Это что, Рюриковичи? Нет. Это Романов. А они кто? Они Гольштейн, Гатторп, Романов Там от романов ты ничего не осталось. Одни Гольштейн и Гатторп. Это Немчура. В хорошем смысле слова. Так вот, куда мы идем? Мы идем к победе. Какой победе? Вот этой самой. Если война, тотальная война, гибридная. Одни силы объединяются против других. Каждый раз в новом составе. Времят барабаны войны. Визжат революции. И все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? То мы и к победе идем гибридно. А эту гибридную победу, иначе, как в символах и знаках, показать к сердцам невозможно. Любая война всегда и только информационная, но война на умах и сердцах невидима. К сердцам, потому что к умам вам все расскажет Скобеева скрипучим голосом. Вот, кстати, знаете, что Скобеева – это мужчина? В каком смысле? А вы не знали в прямом, Скобеева это мужчина? Все думали женщина, как бы не так. И э, на упоительных вечерах, э, значит, Соловьева на канале России, там эти умные головы, что, все расскажут, все расскажут. Сердца хватает или нет? Вот резонанс сердца есть или нет? Этого обрезание сердца, обрезание сердца, сердца, вот где находится эта самая чакра сердечная, а дальше идет небо, а вниз откуда? К комфорту сыт, сытого тела. Поэтому нижние части, нижние эти э, э, вибрации надо отрезать. Поэтому называется обрезание сердца. Где написано? В Ветхом Завете, в Новом Завете, в Коране. Везде есть это обрезание сердца. Когда речь идет о новой эпохе, Эпохи созвездия Водолея, когда энергии, фокус энергии сместился из полосы от Нилда и Ефрата, куда он сместился? Фокус энергии, другие энергии, другое созвездие – это космос! Это закон мироздания, это не хотелки каких-то людей, которым не хочется СССР, которые не хотят орды. Ничего они этого не хотят, но это их сердце настроено туда. И с этим делом, понимаешь, ничего сделать невозможно. 12 ворот Небесного Иерусалима. Вы, которые не хотите в эти ворота, идите в те ворота. Все равно вам, понимаешь ли, идти куда? Куда идти-то? Перспектива где? Это э, антропологический переход. Это э, философы говорят. А в Писании это что? Новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Отсюда все хорошо видно. Любая ложь здесь – новый ворот. Ничего не скроешь. А по технологиям это что? Это мир невидимый станет видим потому что откроются эти самые технологии, эти энергии, эти вещи, которые связаны, понимаешь ли, с полями. Это у нас впереди этот самый новое небо и новая земля. Новое небо – это энергия водолея, новая земля – это там, где мы живем, это новый мировой порядок за котором царит правда. Правда горькая. Почему? Все увидим. Все это зло увидим. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Я вам приведу пример. Uh, у всех uh, больных uh, белой горячкой, ну, те, которые перепили uh, все, да, значит, uh, будь он хоть негр преклонных годов, а чертики белые, говорят, одинаковые, какие-то такие серо-зеленые. Фу, фу, фу, а это станет видимым. Парад Победы, 9 мая, его отменить невозможно. Ну, может быть, отменят в связи с тем, что э, ковидло там, значит, или еще чего-то. Я вам должен сказать, что одним из аспектов нашей Победы, одним из важных аспектов нашей Победы является Победа над э, вот ужасным, э, значит, вирусом. Вот не успели, понимаешь ли, начать специальную военную операцию. Так, понимаешь ли, намордники сорвали, социальную дистанцию отменили, коды быстрого распознавания, quick response, эти самые QR-коды, отменили. Это ж победа! Победа? Ну как же? Ну победа же! Радуйтесь и веселитесь! Ну а 9 мая, значит, никуда не денешься. Как провести этот парад победы 9 числа? Дело в том, что на Красной площади находится три сакральности. Мавзолея Ленина. Это одна сакральность. Либералы ее загораживают э, в театр абсурда. У нас долгое время продолжается этот самый театр абсурда. Почему? Потому что сакральность того государства, которое есть, потому что та Россия, которая есть, она юридически продолжает славное дело ССР. -дел. Эту сакральность выгораживает картонными декорациями, театра абсурда. Перед мавзолеем Ленина, а последним на Мавзолее Ленина был, стоял э, Ельцин э, из правителей. Выстраиваются временный, временные, временные Там гранитная твердь навсегда А здесь временные помосты И на помосты ставятся э, синие пластмассовые стулья Там стулья какого цвета? Синие Мы Могли бы какого другого цвета, нет, все синие. Красную и красная площадь в э, синем убранстве – это 70 лет победы. Красная площадь вся в синем убранстве. Кто победил? Синие. Либералы победили. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Синий орел. А, а где праздник? Больше негде, кроме как на Красной площади. Ну никуда не пойдет. Ну, можно было пойти, понимаешь, ли, опять на Соборную площадь. Но ну, никак нельзя. На Соборную площадь там же Асенья конечно, знаем православный народ. А они кто? А они э, либерал, демократы. это ну, Соборная площадь не подходит. Куда уйти? Некуда уйти. Ну вот, ну, вот куда бы уйти-то, понимаешь, что я ну, Я еще раз говорю, миром правят знаки и символы, а не э, слова и, и законы. Что там еще есть на Красной площади, сакральный? Это э, лобное место. Э, Зикурат, э, мавзолея Ленина, это машина, энергетическая машина на земле. А э, лобное место, оно круглое. Небо – это круг, а земля – это квадрат. Вот есть это сакральное место, которое называется лобное место. Его не снесли, его оставили, оно, так сказать, существует. С этого лобного места правоприемник Орды, ну, как сейчас э, значит, Россия правоприемница СССР, а э, Московия правоприемница Орды. Так вот, этот царь православный Иван Грозный с этого лобного места обращался к народу. Ленин! 1 мая 1918 года. Ну мавзолей не был, а правитель переехал в Москву. Откуда обращался к демонстрации трудящихся словно место? Вот оно еще одно сакральное место. Откуда вождь-отец может обратиться к народу? Где? Укажите нам отечества отцы, которых вы должны принять за образцы. А что было? при царях православных, архиереях русской православной церкви выходили из Спасских ворот сверху находится икона Спаса Нерукотворного. Сейчас у нас значит, мистер Бероны Шойгу выезжает из, значит, из Спасских ворот, снимает фуражку и крестится. Вот это делал, делали архиереи, выходя из Спасских ворот крестным ходом. И шли куда? Шли к царю. Царь стоял на лобном месте. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад на Красной площади при Большевиках начинался в 10 часов. Он и сейчас начинается в 10 часов. Ну, Путин, понятное дело, и вся эта значит, нынешняя власть, она встать на мавзолея не может. Ну, по понятным причинам, потому что, значит, если Ленин во всем виноват, это говорит Путин, то он никогда, превозмогая себя, на твердь мавзолея не встанет. Значит, куда он может встать? может стоять на э, лобное место В круг лобного места Ну, вместе со своими Членами Совета Безопасности Который в круговой поруке Его поддерживает Тогда из Спасских ворот Выходит крестный холм И Что? Благословляет Царя исполняющий обязанности царя На Значит Поход, какой поход? А вот это вот, понимаешь, торжество православия. Все члены значит, главы конфессии, а их у нас много, они, значит, их можно всех построить, посадить там значит, перед 9 главой, что Василий глазен Покровский клав. Покров это Покров был, Богородицы Покров под покровом Богородицы. Вот перед этим, так сказать, сакральным местом можно поставить всех э -э глав конфессий. А это кто такие? То да все. Э -э они туда часто ходят вместе с Путиным, возлагать э цветы к минной пожертвованию. Вот их туда, чтобы они были, чтобы эта духовная составляющая была. Духовная составляющая была, а, а это кто? И, и, и старобрядец, понимаешь ли, Корнилий, и, и, и, и католики, и буддисты, и, и, и ислам э, во всех его проявлениях. Все там, вот пусть там они все стоят, или сидят, все равно, потом встанут. В 10 часов парад войск, куда уже к новой сакральности. Ну, раз вам не нравится, значит, красная история, но мимо зале Ленина, собирая энергию Земли, идти к сакральности там, где дух истины, там, где небо. А дальше? А дальше должна быть при советской власти это была демонстрация трудящихся с лозу. А сейчас вместо демонстрации трудящихся у нас, ну, уже несколько лет его нет Это поминальный марш мертвых Поминальный марш мертвых Бессмертный полк Посмотри, на Востоке новый день настает Восток это где? Это? это сакральность православная Новый день настает Ты же смотришь упорно затылком вперед вот до тех пор, пока будут, понимаешь ли, э -э поминальные э -э марш мертвых, мы вперед. Мы все вперед. Никуда не двинемся, потому что все назад. Демонстрация трудящихся была всегда сложным. Трудящиеся – это люди, не мертвые. Это люди, которым жить завтра завтра будет за теми, кто смотрит вперед. Какие лозунги демонстрации трудящихся? А какие взять-то? Пусть там э -э, в администрации президента э -э, подумают. Э -э, если никаких лозунгов вперед нет, то извините меня. Это горькая правда. Значит, то, что есть, Назвать победы нельзя. Поэтому, неополитика, это то новая, небывалая система взглядов, которая все назвала по-новому. Все эти лозунги у нас есть. Берите, возьмете, пойдете в будущее. Победа, не возьмете. Господь, милостив и милосерд. За что? Прям все время совсем ни о чем? Да ерунда всякая. Какие-то наставники, муравьи. Бред, в общем. Как раз то, что глупцы считают бредом, и является наиболее важным.